приветствую вас друзья на своем канале смотри село наступила весна и сегодня мы с вами отправляемся в деревню успеновка корсакского района орловской области посмотрим сколько там осталось домов сколько жителей и как им там живется приятного просмотра посмотрим, что это за домики. Саральчик какой-то. Такое ощущение, что здесь никто не живет. Все заросшее. здесь чей-то гараж закрыт на замке здесь дом был фундамент остался там тоже строение какое-то было возможно вот здесь идут ряд домов был там вот фундамент С другой стороны домик, здесь никто не живет, все заросло, подвал есть, вот такой вот дом. Дом закрыт, но здесь кто-то сюда заходил, можно зайти. Темно. Такой домик. Прялка лежит. Все раскидано, разбросано. Остатки от телевизора. Здесь уже кто-то побывал. Все разгромили. Здесь тоже строение было, возможно, двор был, каменный. Идем дальше. Здесь домик силикатного кирпича сделан. Тоже никого не видно Как будто здесь никто не живет Все заросло Да, дом на замке Никого нет ну, С этой стороны фундаменты одни остались Домов не видно Здесь еще дом тоже недавно строился примерно 80-е 90-е годы строились эти дома а, здесь даже а, либо дом двойной либо это была а, это школа была это была школа представляете друзья здесь была школа Требедевская начальная школа. Посмотрим открыто. Замка нет, попробуем зайти. вот школа друзья начальная когда-то здесь учились дети сейчас все заброшено идем дальше здесь домик стоит видно пчел разводят ульи стоят никого не видно дом вроде как открыт Рядом еще домик из красного кирпича, но он заброшен, заросший. Да. Здесь еще домик уже с правой стороны из силикатного кирпича. Здесь кто-то живет, но не вижу никого, с кем бы можно было пообщаться. С левой стороны еще дом заброшен вот здесь фундамент был видимо старый дом был из камня построен этот из силикатного кирпича но уже заброшен никто не живет посмотрим поближе на него такие вот дома можно сказать, новые бросают, люди уезжают. Зайдем, посмотрим. Это дом был или... Печь. Дом большой, пластинки Не здесь веранда. Такой домик, идем дальше, здесь еще дом, вот здесь окна забиты, явно никто здесь не живет, заброшен домик, вот здесь кто-то живет, машина, машина, трактор, дети есть, велосипеды стоят. Здесь жилой дом. Пчелы летают. Хотя нет, по-моему, замке закрыт. Лук, а, косилка для трактора. Домик старенький двойной в этой половине никто не живет еще домик номер 16 тоже пчелы пасека но никого не видно здесь домик закрыт тоже никого не видно Ну и на этом, наверное, все. Деревня заканчивается. Здесь огороды, а нет еще вот домик есть. Здесь вот старый дом, точно никто не живет. Еще один домик тоже заброшен. И вот там дом, но здесь что-то перегорожено проволокой. Скорее всего там тоже никто не живет. Ни одного местного жителя, как будто вымерла вся деревня. С кем не будем поговорить? Хозяева! что то вообще никого нет? В деревне вообще есть кто-нибудь живой-то? Ну, они приезжают летом. А сейчас вообще никого нет? мы, мы живем, вот, живем А вы вдвоем живете постоянно здесь, да? да. Деревня большая, нет? Ну, вот. пчеловод сюда приезжает. А вы давно живете здесь? Да. Деревня большая раньше была? Да, здесь огромная деревня а куда сиделись? Ну, молодежь уехал. Старики померли. А так здесь вот там конюшни. Были. Конюш... А вот крытые это кто-то там. Сейчас он действует, склад это, да? Не, не, Нет? Нет. Все, они там разбирали все. Здесь большое отделение. Было, Лебедевка. А, я смотрю, школа здесь была, да? Лебедевки, отделение. И.. Ну, школа, вот сады, вот нет никого. Все. Все, не остались, остались вот здесь. А газ природный есть здесь? Нет. Нету? Нет. И вода нету. А, и воды нету? Нет. Он сгорел давно, года. Насос, да? Да, 15 лет назад. А почему не делают? Не знаю, а кому их нужен? Никому не нужно? школа медпункт. сюда никто не приезжает зимой дорогу не чистит здесь никто а сколько вот от трассы до вас километров Семь. Семь километров никто здесь не чистит ну а, а вы как живете на пенсию я, я пенсию получаю по инвалидности ага. ну и работаю я а, так у фермера где-то, да? Нет, нет, нет, у него пчели там. А, у вас пасека своя, да? Да, пчели, корова есть. А зимой мы тоже иногда уезжаем потому что с родника воду там. Родник. Вы с родника и воду берете, да? Ну, короче, все, никого не остался. А так здесь вот, здесь даже народа много было. Здесь Успеновка вот этот, uh -huh. а вот там Лебедевка. А отделение все назвали Лебедевкой. Контора была, столовый был, здесь приезжал, проезжали, здесь ферма была, телядник и это, лошади. Uh -huh. И поля здесь это, обрабатывались. Техника была здесь. А сейчас все, уже. потихоньку все разъезжали, Уже совхоз Все, совхозы. Ну, продали, распродали, все. Никто не стал работать. Ну а вам как вам живется? -то? Нормально. Нормально? Да. Ну мы мед продаем, за Ну то есть у вас дороги нет, воды нет, газа нет. Ну а что делать? Зарплаты нет. Да. Ну мы сами, сами, вот лично, сами. А на кого надеяться? Так-так они ничего не будут. Ничего не будет? Да. Вот это. Мед продаем, ездим там. Последнее вот это, давно уже, когда еще люди жили, аптеку закрывали. Mm -hmm. Вот там, где школа, вот аптека, uh -huh. и не аптека эта, не, пункт, не пункта, не пункт. Да, ну, прописано здесь, народ много, mm -hmm. по делу то по этому, по бумагам-то, здесь народа много, может и дорогу чиститься, uh -huh. и, да, и все делается, но ну, на самом деле, mm -hmm. mm -hmm. никого нет. А так вот, многодетные здесь вот, жили, вот, прямо рядом. А что они? Конечно они уезжают, вот. здесь жили многодетные. они переехали куда-то, да? Конечно, вот здесь, прямо вот здесь. А, и вот тот, рядом да, с вашим? Да, да. да, вот здесь, здесь. Ну, ну, а что ну. там жить-то? И дрова и. Они mm -hmm. уехали, конечно. Ну, а вы топите тоже дровами, да? Да, дрова. А уголь не покупаете? Нет, уголь не покупаем, я дровами топил. Угол сюда кто привезет. А телевизор показывает вас? Конечно, телевизор показывает. Сейчас вот эти маленькие антенны. Интернет есть. Есть интернет? Да. 3G или как? Да, и турский. Вот здесь речка, даже Тут рядом. да, что турский область. Вот рядом с... Вот здесь просто я почему остался, вот дома эту проватизировали, это собственно. Ага. В 96-м ага. году я приехал. Ага. Я вот сюда приехал, работал вот, телят, я там работал, я каждый лет там работал, один из семи я там работал. Здесь народа много было, и там грязная, и вот коллеги, и здесь телят истерегли, и все, ну все, все, нету теперь, все, конец тела. Кто виноват, как вы думаете? А? Кто виноват в том, что деревни погибают? Ну, а там виноватых, все виноваты? Все, да? Конечно. Кто этот, не пошел корову дает, кто не стерег, работники нету, поэтому они тоже, или кто, ну... Ну, теперь это, не знаю... Виноватых здесь не найдешь уже конца, в, конце, в краю, нет. А сейчас где вы продукты берете? Пятёрочка. В Корсаково? Да. Пятерочка. И вот здесь, тоже, до Архангельса, 16 километров. Когда, а -а -а. когда дорога сухая, я сюда еду. Прямо вот. И хлеб все там берете, да? Не хлеб, пить А, сами печете? Да. И тут покупаю. Четыре-пят а -а -а. ферва вот стояла. Но ну, а, я вижу, там фундамент от них остался, а стены. Ну здесь есть зерно обрабатывали, здесь комбайны вот так стояли, вот это улица, блин, вот здесь. Ага. здесь. Комбайнеры жили, комбайны вот так стояли, и там на табор, вот здесь таборы, mm -hmm. там стены. Ну здесь, вот здесь трактора ездили вообще, здесь народа, блин, полно. Вот еще, друзья, стоят три дома, домики, не такие уж и старые мне кажется, что здесь никто не живет. Дом номер 23. Закрыт. Все заросло. Электричество не подходит. Еще домик. Здесь подвал был. Четвертый дом. Открыто. но туда не пойду и еще один такой же домик скорее всего строили рабочим кто работал в колхозе один улей остался одинокий сарайчик и тоже домик 25 открыт то же самое сколько фотографий здесь друзья смотрите просто Граница СССР охраняет весь народ. такая вот деревня, друзья, Успеновка один жилой дом остался и то, говорят на, на зиму уезжают потому что дорога не чистится воды нет, газа нет жить здесь зимой невозможно сейчас посмотрим с высоты на деревню и на этом все ставьте лайки, подписывайтесь на канал пишите свои комментарии отзывы